привет с вами на связи анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу и в этом видео хочу поделиться с вами прекрасной новостью у меня вышел новый видеокурс для самостоятельного изучения и называется он эмоциональное пение если вы хотите чтобы от вашего пения у людей бежали мурашки по коже вам обязательно нужно пройти этот курс в данном курсе я представляю вашему вниманию и предлагаю сделать разбор песни по моей авторской методике схеме вы будете идти по шагам и песня будет раскрываться для вас в трехмерном пространстве после того как вы разберете песню по моей схеме вы уже никогда не посмотрите на нее как прежде вам откроются новые мысли чувства и так далее и важным аспектом эмоционального пения является умение передавать нужные эмоции в голосе то есть вы можете внутри вот это все чувствовать переживать и так далее все события песни но выдавать их голосом вам очень сложно вот это ключевой момент данного курса я подобрала специальные актерские техники для вокалистов чтобы вы смогли преодолеть вот этот барьер ну и конечно же важно сказать еще и о смысле песни то есть когда ко мне приходят ученики на урок я спрашиваю о чем эта песня ответ как правило один и тот же о любви но любовь бывает разной положительная скажем тогда со знаком плюс, что все там хорошо и у нас happy энд либо бывает неразделенная любовь, любовь между мужчиной и женщиной, к родителям, к детям и так далее, то есть очень много оттенков эмоций. Мы же в обычной жизни используем, ну, совсем немного эмоций, тем более, если вы, ну, в принципе, не очень эмоциональный человек и ваша сфера деятельности, ну, не связана с постоянным общением и так далее, вы используете, ну, совсем немного эмоций. Конечно, в пении когда уже идут оттенки эмоциональные, вам крайне сложно с этим всем работать. И второй момент... После того, как вы, допустим, уже определились с конкретными эмоциями, это научиться переводить эти эмоции в ваш голос. В курсе я даю эту технологию, которая работает абсолютно на всех. Если вы выполняете все мои рекомендации, делаете все упражнения, на вас эта методика стопроцентно сработает, и ваше пение станет более эмоциональным. Для того, чтобы приобрести курс с очень хорошей скидкой, практически там 85-90%, процентов переходите по ссылочке в описании к этому видео и также в первом комментарии. Вы сможете почитать еще более подробно описание курса и вообще просмотреть весь учебный план, все названия, соответственно, видео. То есть вам будет ну, это доступно и какие-то даже видео вы сможете бесплатно посмотреть. Поэтому, если эта тема для вас актуальна, я рекомендую вам пройти данный курс и если будут какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях или по контактам которые указаны в описании к данному видео с вами была она камлевская ваш личный педагог по вокалу ловите от меня много много много много позитивной солнечной энергии будьте счастливы любите друг друга и будьте любимы до новых встреч пока